друзья привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу как создавать папки а также создавать ярлыки Вот, допустим у нас имеется рабочий стол чтобы создать какую-нибудь папочку нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем создать создать папку назовем ее 1 также опять выбираем создать папку назовем ее 2 Таким способом у нас создаются папочки. Ну, допустим, создадим на диске C папку, назовем ее «тест». Вот. И, соответственно, нам надо сделать ярлычок на рабочем столе, чтобы постоянно не лазить в мой компьютер, диск C, в папку «тест». Как нам это сделать? Можно сделать двумя способами, допустим. На рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши, создать выбираем, ярлык, и здесь указываем путь до папки «Тест». Нажимаем «Обзор», затем выбираем этот компьютер, диск «С», и вот она папочка «Тест». Окей, далее, готово. Соответственно, если мы закроем, нажимаем на «Тест», у нас автоматически он прокидывает в эту папочку. И второй вариант, это самый простой. Допустим, вот у нас на диске C открыта эта папочка. Нажимаем правой кнопкой мыши. Далее выбираем показать дополнительные параметры. Отправить. И вот здесь рабочий стол, создать ярлык. Нажимаем и у нас на рабочем столе появился ярлычок папки тест. Вот таким способом делаются папочки и создаются ярлыки. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!